Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится такое. Я не смогла пройти мимо э, и не показать, как в Амстердаме цветет в сентябре агава. Это просто невероятное зрелище, очень красивое. Она на улице, следовательно, нет таких зим, которые делают так, что она вымерзает. Ну... Э, Агавы, в принципе, могут перепады переносить. Вот, кстати, тоже живая изгородь бамбук. Вот, и чтобы было понятно, вот такой жилой массив. Красота.